здравствуйте уважаемые подписчики сегодня хочу изготовить мясной пирог для этого для начала я поставлю тесто традиционно у меня на канале есть рецепт но тем не менее я покажу где-то 2 столовые ложки вот такие вот небольшие столовые ложки дрожжей сухих столовую ложку сахара где-то вот так вот примерно соли потом на вкус еще попробую Всё это перемешать и залить стаканом теплой воды где-то вот такой стакан и дадим настояться дрожжам чтобы они ожили и вот 15 10 перемешиваем закроем плотной крышкой Грозжи уже ожили, можно замешивать тесто. Начнем с добавления одного яйца. Перемешаем. Ну, Где-то вот такое количество подсолнечного масла надо будет. Тоже перемешиваем. Замешиваем тесто желательно муку просеять так. в процессе забыла совсем сказать что я еще добавила пол стакана молока так вот мягкое нежное тесто получилось практически не липнет к рукам так слегка тесто готово теперь мы оставим его на полчаса чтобы она поднялась поднимается тесто я займусь начинкой для этого мне понадобится мясо у меня говядина грамм 600 две большие картофельные тоже где-то грамм половина полкило где-то есть а в них они большие одна луковица одна морковь специи здесь у меня приправа для картофеля мясная приправа черный перец и соль это я буду нарезать нарезать мелким кубиком вот такой где-то примерной величины и картошка, и лук, и морковь. Все будет одного размера. Так, ну вот я все нарезала. Теперь добавляем все мои специи. Смотрите сами, сколько кому надо. Больше, меньше. И еще для вкуса я добавлю немного соевого соуса, подсолнечного масла и немного воды. Это не обязательно, но это я для себя, мне так нравится. Поэтому я не стала указывать его в основной рецепт. Все тщательно перемешать, попробовать на соль и дать ему настояться тоже небольшое количество времени, минут 20. Вот тесто мое уже подошло. Будем скоро укладывать все на противень вместе с начинкой. Противень смажем подсолнечным маслом. Так вот, пообеднее чтобы не прилип наш пирог края бортики все тесто распределим на два кусочка одно будет основанием а второй кусок будет у нас как крышкой сверху сейчас я раскатаю разложу на противень выложу начинку потом накрою сверху вот этим тестом вот так вот разложим теперь будем накладывать начинку Здесь мы сделаем небольшую дырочку, для того, чтобы выходил пар. Разогретую духовку при 180 градусах полчаса. Вот так слегка приукрасила его. Это не обязательно, это так, для себя. И сверху надо будет смазать яйцом взбитым. Отправляем наш пирог в духовку. Температура будет 180 градусов. Так, теперь время. Если вдруг не пропекется, будем добавлять. Процесс пошел. Тесто поднимается. Такая вот красота. Смотрите, какая красота. Прошло 35 минут я думаю, что пора его уже вынимать. Теперь сейчас у нас стынет слегка, чтобы можно было его резать. Разрежем и попробуем. Он сочный такой внутри прям стоит. Так, попробуем разрезать наш пирог. Такой прям мягкий-мягкий. Все прекрасно пропеклось. Он еще горячий, еще палит у нас запах неимоверный. Сейчас будем пробовать. Ой, попробовала. Очень вкусно. Сочно так получилось. Прям мягкое. И картошка, и мясо. Все пропеклось. А, правда, забыла сказать: я добавила еще 7 минут до готовности, потому что мне показалось, что немножко светлое она. Тесто было сверху.